хочу, чтобы там, ну, наш мозг, да, он же э, определенная цепочке проходит у нас в голове, реакции, мысли, мы их не осознаем, да, и мы ленимся, мы себя ругаем.